Рассмотрим следующую ситуацию. Контрагент сказал, что произвел оплату по договору, а в программе мы ее не видим. Что будем делать в данном случае? Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 205, укажем интересующий нас период так, чтобы в этот период попала дата оплаты по интересующему нас договору, чтобы суммы отражались в оборотах за период. Откроем настройки отчета, сделаем отбор по контрагенту и с автоматических группировок группировок оставим только по договору, Уберем галочки с поля «Контрагент» и «Валюта». На вкладке «Основные» уберем показатель «Валютная сумма». При формировании оборотно-сальдовой ведомости мы увидим, что оплаченная сумма указана на неверном договоре. Как нам в программе попросить сотрудников в изменить отражение оплаты? Для этого нужно создать задачу на основании документа, с помощью которого был произведен отчет оплаты. Откроем карточку счета двойным щелчком мыши по сумме оборота по договору в этой карточке в поле «Документ» будет указан нужный нам. Двойным щелчком по полю «Документ» откроем его и на основании создадим задачу. Как создать задачу на основании документа? Для этого нужно нажать на кнопку «Создать на основании» и в открывшемся меню выбрать пункт «Регистрация задач». Откроется форма задачи. В полису задачи укажем, что мы хотим. Прошу осуществить перезачет денежных средств по эквайринговой операции на договор такой-то. Вид задачи выберем «Корректировка плательщика». В подробном описании опишем конкретику по задаче, которую ставим. В Helpdesk укажем материально-производственный отдел и сохраним задачу. Изменения по поставленной задаче будут приходить вам на корпоративную почту, а также вы сможете их увидеть, нажав на кнопку синей стрелкой "Задачи от меня» на начальной странице программы.